Итак, полуфинал стартует, Line 7 против коллектива ДСК, карта Тускан и первая, разумеется, это первая карта э, сегодняшнего Best of 3 противостояния Обороняться будут львы, ну а коллектив из ДСК начнут, собственно говоря, в атаке уже начинается что-то очень интересное под мидлом. Э, ребята из команды L7 приходят в аркаду и по всем фронтам э, терпят, так скажем, кораблекрушение. Таполка и точные информация остаются вдвоем. Ну и выход на точку Б в любом случае остановить уже не удастся, потому что команда L7 как минимум просто не смогут удержать своих соперников за счет численного перевеса капитального, то есть 2 в 5. Такой выход практически невозможно сдержать Да, случаи бывают, когда удается Но это все-таки был не тот самый момент, когда действительно что-то удается сдержать Итак, составы Коллектив ДСК, это Шторм one... Вот это, кстати, интересно, сейчас давайте об этом поговорим Никера Пошалим и Дерзкий Ну и, в общем, One, One Top Машин Зачем два раза писать One? One и потом еще и писать One. Странный никнейм, но, в общем, будем называть вантап-машин. А, кстати, ёлки-палки, вы чё, ха Лайн-7 берут экономический раунд. Я даже не понял, честно сказать, как. Простите, я знакомил вас с составами. Видимо, делал это не совсем уместно, потому что, ну, я просто даже и предположить не мог, что вот подобное, в принципе, может произойти. Но произошло Ладно, давайте с командой Lion7 познакомимся чуть-чуть позже А пока посмотрим, как они будут пытаться ä, провести... <клев> провести третий раунд этой встречи О, пошалим тут Тот самый чел, кто за нас перешел, когда ДСК против ПК играли, мой знакомый, кстати А, понял, понял Кстати, а что после полуфинала планируешь? Ничего, у меня сегодня на вечер дела Пока будут рендериться и обрабатываться видеозаписи, я буду заниматься этими самыми делами Точная информация спутника Полный вот такой вот у него никнейм Ну, в общем, здесь, конечно, опять в очередной раз по всем фронтам Просто полнейшая габела для коллектива ДСК Вантап машин последний, его тушат где-то под бананом еще становится 2-1. Собственно, состав львов на сегодня таков. Это Токсик, Таполка, Лан Точная информация спутника. И вот как бы я не совсем понял, как правильно читать данный никнейм. X1 Дай или X Дай. Черт его знает. Короче, в общем, будем просто называть его... Нибудь, короче, разберемся и будем называть. Вот такая история. Информация спутника. Что самое главное точная информация. Делает эндфираг и убивает Никера. Если кто не в курсе, это капитан коллектива ДСК, которого позже обвинят в использовании стороннего ПО. Но, насколько я понимаю, доказать это никто так и не сумел. Вантап машин, что мягко говоря, не выглядит на вантап машину А вот дерзкий, кстати, демонстрирует нам умение стрельбы с э, дигла. И достаточно круто попадает в голову оппонента Два в два ситуация, Токсик тушит первого, получает разменный минус от Шторма Здесь не совсем успешно удается стрелять x Ну, как-то вот, как-то так его зовут Полетела флешка раз, полетела флешка два Нет, не полетела еще пока ну вот сейчас полетело, шторм, естественно, отворачивается, а вот X X-1, да его, кстати говоря, замечает. Дым, по-моему, не стал выбрасывать игрок обороны, но забегает игрок атаки в точку, естественно, что это будет постановка бомбы. И неудивительно, в общем-то, что, что шторм не стал отворачиваться, дамы и господа, попадает в голову X-1, дай своему сопернику, 3-1. Неудивительно, что не стал отворачиваться игрок атаки Ну, потому что, типа, забайтиться на дым Это нормальное явление Но перед этим ведь было брошено две флешки Ну, не мог же он бросить третью Мы же с вами не в CSGO играем Где ты можешь с трупа подобрать э, дополнительный набор гранат Думаю, ВСК, ДСК выиграет, ставлю 120 Окей, но пока что, по мнению чата на ютубе Подавляющее большинство, конечно, 92%, отдать, да уже 93% отдали голос команде Line 7 Ну, к слову сказать, пока что сложно предположить, так это или нет Но коллектив ДСК начали проигрывать атакующую сторону, что не очень хорошо Токсик знакомый чел Так, а Токсик это у нас игрок команды Line 7 Да Uh, да, именно он. Ну, я, конечно, не знаю, тот ли это Токсик, потому что на протяжении всей своей комментаторской работы, ой-ой-ой, какое попадание от Токсика в голову Никера. Ну, а следом еще один, так скажем, сопортящий минус. А тут Токсик просто заканчивает раунд. Простой. Достаточно простой прием выхода на точку Б для Лайн-7. Ну, в принципе, там как бы и выхода-то, можно сказать, и не было. Ребята дошли до Банана. Получили там по головам, и на этом выход закончился. Юра, приветствую. Там, кстати, в Бастет вышел новый, потом посмотри в группе вечерком. Обязательно чекну. Обязательно. Там, наверное, и дым был старый, где можно через низ просматривать. А этот матч даже не на фасткапе проходит, поэтому здесь через дым все и так, я думаю, прекрасно видно, ребятам Алексей, приветствую. Никера разменивает, убивает токсика, но тут Эксвандай как внезапно оказывается в тылу врага. И, ну как сказать, в тылу врага. Не совсем, конечно, в тылу. Притаившись за ящиками тылом назвать -то сложно. Точная информация спутника. Не без труда, но шторма все-таки убивает. но ну, а Никера вместе с бомбой отправляется на точку Б, чтобы, конечно же, поставить там пачку. Это не спасет. Раунд, Но, однако, точно даст возможность передохнуть игроку атаки И вот здесь происходит визуальный контакт 2 хп остается у Никера Туда бы сейчас хаешечку красивую Но и без хаешки Точная информация выигрывает перестрелку И приносит пятый матчпоинт своей команде Такая вот история Сань, здорово, почему не ФК? А, привет, ну, это странный вопрос Это надо спрашивать ребят и, в общем-то, турнирного оператора Который проводит данный ивент я без понятия, почему не фасткап. Лайн сильно показывает себя. В последнее время, да, Владимир, я согласен. Действительно, Лайн 7 преобразились в лучшую сторону, так скажем. Да? Из малоперспективной команды стали подавать какие-то надежды на то, что команда получится весьма и весьма неплохая. Дерзкий. Вот так легко и просто лишается жизни и дарит энтрифраг своим соперникам. Счет у нас тем временем а, становится с каждой секундой все ужаснее и ужаснее. Никером попадание в голову X1 Daya, и, естественно, ожидаемо прессинг точки Б. Шторм прикрывает своих тиммейтов и убивает соперника в окнах. Ну а Таплка 1-3-3-7-2-2-8 отправляется под девятку, дабы... Попытаться убить соперников И Токсик, минус остается Токсику Именно ему, а не таполки Снова еще один фраг от Токсика 3 в 2 и что ДСК ждут Вот, я только этого понять не могу Дошли ребята под точку Б И опять же, только разве что дошли Единственный, кто Хоть что-то пытался сделать на споте Б Это Никера в предыдущем раунде Когда он забежал и хотя бы поставил Туда э -э Бомбу, такая вот история Пока все что-то как-то грустно Я... Здравствуйте, здравствуйте, Данила, интересное очень, <смех> очень интересное у вас приветствие, но здравствуйте, тем не менее Никера что-то знакомая, Юра, это же капитан команды Фаза, ну, собственно говоря, которые и образовались в результате э распада коллектива ДСК Точная информация погибает уже, и энтрифраг за команды ДСК, может быть, хотя бы этим энтрифрагом удастся воспользоваться, потому что он был далеко не один, но пользы, к сожалению, команде так и не принес. Лана Роуз забирает дерзкого, и при этом уже была пауза. Была пауза, но мы увидели надпись, что пауза была снята. 3 в 4. Атака заходит на точку, и снова слишком перетянуто. Все слишком медленно, настолько медленно, что это как-то... По-моему, не работает. Но, ну, во всяком случае, если вы 6 раундов на медленной атаке уже отдали, не стоит надеяться, что седьмой вы сможете забрать. 7-1. Как по щелчку. Все 4 игрока команды ДСК отдали богу душу. Грустно. Я к тому знакомый, что где-то пересекался. А, даже так? Ну, в принципе, может быть. Топс, походу, не даст ДСК победить. Так что, походу, минус 120. Запросто. Топс это я, насколько понимаю, токсик, да? Ты имеешь в виду? Токсик! Снова энтрифраг, снова минус Снова сносит чью-то голову Заходит в малый квадрат Не видит соперников и расстраивается Определенно расстраивается Но вот она радость! Сразу два оппонента Но на двоих-то Токсик не был согласен, он был готов только с одним постреляться В результате его достаточно быстро убили, мы получили снова численный перевес У команды ДСК, вернее ДСК, получили численный перевес, а не мы Но факт остается фактом, что в предыдущем раунде вы видели, как этот численный перевес был реализован Маленький спойлер, если не видели, подскажу Никак, абсолютно никак, в одну калитку я бы даже сказал Сань, твой топка играть начал? Ха-ха, да, топс, топ. Кстати, блин, правда прикольно Интересная очень идея Называть топку топсом Запомню, и так его теперь буду называть Ой-ой-ой, тополка Прострела, что ли, в голову попал? Дерзость, дерзость Минус по Пашалим, даблкил, Понятно, короче в очередной раз команда ДСК демонстрирует нам ситуацию В которой можно зафейлить выход в численном перевесе на какую-либо точку Потому что на точку Б они фейлили выход На точку А теперь зафейлили Как следствие, я думаю, на вопрос слома Халмуратова я отвечу следующим образом Мне кажется, что сильнее команда Lion7. Во всяком случае на карте Тускан За все следующие карты я пока говорить Естественно ничего не буду Потому что ну, мы еще и первую карту не отсмотрели да? А что будет дальше будем смотреть Минус от токсика Но вантап машин забирает информацию спутника Важный момент Точную информацию спутника Боже мой Под чем был человек когда придумывал себе такой никнейм Лан Роудс, выход в аркаду и в спину расстреливают в машин При этом капитан команды ДСК Никера дает размен, шторм, отличный минус зигзаг И вот он проход на точку Б, который с виду открыт Ну, тапалка оттапал сейчас Никера, попытается сейчас явно тапнуть еще кого-то и куда-то Ну, топот слышен, таполка естественно, информацию тиммейту дает Я думаю, этой информацией нужно пользоваться, но вот только топот был... Связан с тем, что команда ДСК решила перебазироваться с банана на зигзаг. И таким образом достаточно важным игроком в этом моменте будет являться по сути Токсик. И что, Токсик не слышит? Он что, без наушников играет? Даже я сейчас слышал с практически минимальной громкостью от соперников на нуле. В результате Токсик с Таплкой смогли вроде бы как, хотя бы как-то э, распорядиться удачно своими позициями и принести девятый раунд на общее благо своей команде. А счет, конечно, для команды ДСК максимально паршивенький. По-моему, я знаю, кто такой Токс Он по словам... по головам стреляет хорошо Они даже читы были, но как-то говорил он экстр... Ничего не понял, короче, лата Санни к месту по поводу команды Марго Ничего не слышно? Нет, я ничего не слышал Энтрифраг за капитаном команды ДСК Но точная информация же не зря получает информацию от спутника, да И максимально точную, поэтому делает два минуса у Дерского И пошалим One top Машин Хорош катшотик. Три в 3. Ну что, выход на А. Но если четыре в три не получалось, почему должно получиться что-то подобное? И нет, точка А. Видимо, если и будет под атакой, но когда-то в следующий раз. Квадрокилл от точной информации. Дайте человеку эйс. Пожалуйста, обычно я в таких ситуациях говорю. Ну, в общем-то... Нет, эйс не дает, потому что игрок... С ником точная информация уходит просто банально смотреть другую позицию, а счет становится тем временем 10-1 в пользу Lion7. Админ, это мировая игра? Нет, это не мировая игра, конечно же. Ни в коем случае. Это любительская Counter-Strike лига. Добрый вечер, друг. Как ты, как твое здоровье, как твое самочувствие? Желаю тебе твоим родным здоровья, благополучия, долгих... Лет, наверное, это хотел написать, но написал тел. У меня все хорошо, приятного стрим, хорошего настроения. Ваня, спасибо тебе большое Я в очередной раз за теплые слова. От души, друг, спасибо. Спасибо тебе за поддержку. Всегда приходишь и радуешь меня такие, такими искренними и добрыми пожеланиями. Спасибо. Пусть у тебя тоже все будет хорошо. Пошалим! Не пошалим! Грустно даже, честно сказать, потому что я не вижу сопротивления от команды ДСК вообще никакого. Миха1983, привет себе. В общем, не знаю. Не знаю я, что будет получаться у коллектива ДСК, как они надеются на камбэки и надеются ли они вообще хоть как-то на них, но атаку проигрывать 11-1 непозволительно, насколько бы вам... Было удобно играть в обороне, да То есть, ну, типа, если вам неудобно играть в атаке, Поэтому вы проиграете и в обороне Все-таки сможете дать камбэк Но здесь ситуация не, как бы Нигде похоже Что-то на камбэк, здесь похоже на 11-1, вот это прям 100% Ну, наконец-то смогли выйти На точку Б, парни из ДСК Но мы такие раунды уже видели 4 в 2 глобально выглядит ситуация X1 Дай находится на девятке И LanRods где-то Вдалеке, вдалеке Ну ладно, хотя бы тут смогли разменяться Лара, Лана Роудс, 41 хп а, Против 100 хп Никера Который сейчас почему-то стоял с ножом посреди точки Б Ну в общем, опять же, ситуация уже не спасаемая Никера банально просто простреливает Лану И это 11-2 Приятно наконец-то видеть, что ну, вот, хоть что-то ДСК все-таки смогли из себя сделать, но да, с Юрой я, наверное, в какой-то степени соглашусь Игра достаточно скучна Не то, чтобы она скучна, вернее, давайте я все-таки немножко свое мнение более обширно выдам Она слишком дефолтная Команды пытаются играть дефолт, что оборона играет дефолт, и это работает Что команда ДСК постоянно разыгрывают одни и те же позиции, сидят, ждут, выходят и не выходят ну, типа экшена Экшена не хватает, нет, в игре В игре, в игре, господи боже мой В игре вот этой вот искорки Которая должна зажигать э, одну команду И давать надежду на победу э, В общем-то, в перспективе Как вы видите, сейчас разве что здесь львы немного искрят Но заканчиваются патроны у шторма очень не вовремя Токсик стягивается на саппорт своему тиммейту. Ситуация 2 в 2 с поставленной бомбой. Токсик стянулся сразу, получил в табло. Хорошее начало стяжки. Замечательно, я бы сказал. Ну что, Никеров отворачивается от флешки, но не сильно удачно это делает. В итоге слепнет. И, к сожалению, проигрывает раунд. Это 12-2, дамы и господа. Последний раунд первой половины уже начинается. Вовчик нескромничай играл Так и пиши, сенсей Да, кстати, кстати, да У меня все хорошо, только чуток температура есть 38 А так все хорошо, Ваня Ваня, ты же говорил, что Ты совсем недавно Простудился и Вот, ты выздоровел, что опять случилось Вань, ты прям Что-то себя совсем не бережешь Просто вот что можно сказать о матче, где 30 секунд прошло и никто ни в кого еще даже не попал. Вот оно первое попадание от капитана команды ДСК сразу в зарец своей таполка на разменный минус и минус от дерзкого численный перевес снова смогли э, забрать себе парни из ДСК, а вот реализация этого численного перевеса опять же оставляет желать. Видимо, лучшего Но ситуация 1 в 3 В общем-то, не такая уж и плачевная Если бы, конечно, не минус от Токсика То можно было бы как-то э, порадоваться, что ли, за команду ДСК Ну и при поставленной бомбе Токсик понимает, что его соперник находится в сайде Забирает его, но поймет ли, где находится Дерзкий Ну, это слишком, на мой взгляд, читаемая позиция Вот где еще ему было находиться, скажите мне Ну, 12-3, окей В целом... Пойдет. Наверное, я скажу так, что пойдет. Но ДСК с, с высокой долей вероятности не смогут дать камбэк просто потому, что слишком большая разница в счете. Это вот... Печаль, беда и тоска, собственно говоря. Ну что, смена сторон произошла. лайн сева атакуют, обороняются Никера и его банда. И Лана Роудс, ну какой неудачный выход. Вот прям настолько сильно хотелось бросить Хаешку. Ой-ой-ой-ой-ой. Прозевал игрок обороны сейчас выход от соперника на коты. теперь 2-3, где оборона в меньшинстве. Никера пытается нашивать по соперникам. Но минус достается игроку с Ником Пэшалим. Таплкан, 12 хп и точная инфа 100. Ух, уже с юспами Размен! И вот вам размен. Информация спутника точная. Даблкил. Как-то так, дорогие друзья. 13-3. Жесть как она есть и иначе сказать нельзя ДСК при таких раскладах вещей практически полностью потеряли возможность делать какие-то камбэки Учитывая что сейчас будут э, диглы и не будет экономики еще как минимум один раунд Ну это опять же отдача около 15-го и вполне возможно этой отдаче 15-го все как бы и закончится Табблка Неплохо, неплохо тапнул сейчас в Пушалима Шторм один минус и таплка здесь ну, наглеет <сínt> <сínt> Наглеет, лезет убивать э, Никера В результате убивает и Никера И еще и Лану Роудс прихватывает Вот такая вот история 14-3 э, Саня, у меня на Т граффити не ставится Так зайди в настройки и посмотри на какую кнопку у тебя ставится граффити Там все написано это чей пик, к сожалению, мне неизвестно Матч проходил настолько давно, что мне кажется, даже э, ребята из ДСК и ребята из Lion 7 сегодня не вспомнят, чей пик это был Небольшая потасовка на мидле, в целом не смертельная для команды Lion7, да, не... да их немного потрепали, но победу в раунде они все-таки вырвали 15-3, матчпоинт, и как обычно стоит, естественно, упомянуть о том, что команде Lion7 необходимо взять всего-навсего один раунд Для того, чтобы отправиться на следующую карту, на карту нюк, победителями со счетом 1-0 ну а команде ДСК предстоит очень непростой путь э, В виде 12 матчпоинтов Безошибочных Никера, П90 Сильное решение, хочу посмотреть за капитаном команды ДСК Жаль, жаль не заходит реализация данного девайса Девайс рабочий, но не всегда и не у всех Ван Тап Машин забирает X-1 Дайл Лана Роудс Забирает Шторма, ну и снова Ван Тап Машин Ну тут конечно далеко до вантап-машины. Тем не менее, трипл или квадрокил сделать сумел. Молодец. 15-4. Саня, что? По соседу успокоился? Да, я просверлил ему коленку, и он теперь э, тише воды, ниже травы. Нет, ну на самом деле не знаю, но. Тьфу -тьфу -тьфу. Да, он успокоился. Но я же говорю, видимо, он, он просто купит, э, сверло и. Половину полки сделает это все, а потом полгода отправляется копить деньги на оставшиеся половину полки и пару саморезов Вот, видимо, деньги закончились, поэтому он и не свергнет Никера с Пашалимом остаются вдвоем и как-то мне не очень верится, честно сказать, в выбивание в этом раунде Да, Никера, конечно, позиция очень и очень неплохая, но попасть-то хренушки не получилось ну, Пашалим тоже, в общем-то, смежная позиция, конечно, относительно смежная Сейчас можно зажать игроков атаки под перекрестный огонь, если б, конечно, Пашалим не погибал А вот Никерыч Никерыч Попадает в голову соперника, но все-таки гибнет Лайн 7 выигрывают первую карту, дорогие друзья, со счетом 16-4 Впереди карта Нюк